Сегодня у нас 5 марта, ДК города Гулькевича. Отчетная сессия главы района Александра Шишукина сейчас будет. Ожидаем прибытия СМИ. Вот Галина Николаевна, вчерашняя женщина, идет опять на пикет на очередной. Как раз прибыл у нас Александр Шишикин. Аввокаты у меня, они идут о том, что на приеме граждан наша команда администрации района и э, даже сельских поселений допускают неуважение гражданам, ведут жесткие ритмы э, обращения с, с, с, с гражданами. То есть они общаются в агрессивном таком характере. Это вызывает, не приносит конструктивных каких-то решений, вызывает агрессию среди пациентов, среди пациентов, которые приходят туда, и среди граждан, которые туда обращаются. Люди потом страдают, переживают. Создается социальная напряженность. Решить свои вопросы они ведут туда, как на ошибку. И они не знаю, что они там встретят. То ли жесткую отповедь, то ли понимание. Все зависит от какого-то настроения. Я знаю, что нельзя вести себя да? так в И в силу своей деятельности я неоднократно сталкивалась с проявлениями очень неграмотного проведения в приличном приеме Александра Александровича у нас Александр Шишикин толпу разре... Разре... разреенную общажников принимал. И я его записывал даже на камеру без спроса. Слова не сказал. Даже за запись. Спокойно всех выслушал. Отлично у меня так было. Ну что же, мы ознакомились с вашими требованиями. Услышат ли администрация города Гулькиевича вас? Нет. На этом мы прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачного дня!